Дорогие друзья, у нас с нами Дил, Карлтон Дилл, он представитель европейского молитвенного завтрака в Брюсселе. И он согласился дать интервью. Дорогой господин Карлтон, Можете выразить свое мнение о национальной духовной трапезе, которую мы по-английски называем национальным молитвенным завтраком? Что вы почувствовали сегодня? Как вы можете об этом рассказать? Большое спасибо. Очень приятно познакомиться с вами. Это только мой третий визит в Россию. Я был в Санкт-Петербурге, в Крыму и вот теперь в Москве. Я родом из США, но живу в Брюсселе. Мое знание о России я получаю через средства массовой информации, фильмы, телевидение. Для меня очень значимо быть здесь лично, чтобы понять для себя вашу огромную дружбу, вашу любовь к Иисусу Христу, сильную веру. И я увидел это сегодня на национальном молитвенном завтраке. Это было просто восхитительно видеть, как разные деноминации и конфессии собрались все вместе в единстве во имя Иисуса Христа. Это напомнило мне 17 главу Евангелия Теана, когда Иисус молился о всех верующих, чтобы мы стали едиными, как Он и Отец единый. Это также мне напомнило о том, когда Иисус сказал Своим ученикам, как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас. Отец послал Иисуса, чтобы принести мир и единство на, этот, на эту землю. И Иисус посылает нас Духом Святым с той же миссией. Как вы думаете, что уникально в этом мероприятии? Около 18 лет мы пытались пригласить наших православных братьев, чтобы вместе участвовать в национальном молитвенном завтраке. Иногда они говорили, что молитва и еда несовместимы. Поэтому мы решили переименовать молитвенный завтрак в, на, на национальную духовную трапезу. Основная цель этого мероприятия – достижение мира и согласия, между друг другом построение мостов другим нациям и народам это очень хорошо что вы из сша несмотря на то что живете в брюсселе в европе сейчас в умах многих россиян бытует мнение что сша это наш потенциальный враг может это не так может это какая-то пропаганда что вы можете сказать нам русским евангельским верующим христианам россии что вы думаете, и какое ваше мнение по, по, по этому поводу? Это хороший вопрос. Спроси вас, что спросили. Я хочу сказать, что мы любим вас. Мы братья и сестры во Христе. Мы хотим быть вместе с вами, быть вашими друзьями. Мы призываем вас к ответной дружбе. Это работа врага человеческого, чтобы сделать нас врагами друг друга. Я помню, как однажды кто-то сказал, отношения должны быть дружелюбными вначале, прежде чем решать сложные вопросы. Но часто мы пытаемся урегулировать наши разные позиции, глядя на проблему. Но место, откуда нужно начинать, это взаимоотношения. Поэтому, когда мы дружественно приветствуем друг друга, как братья и сестры во Христе, мы ищем этого единства. Тогда мы находим мир и взаимопонимание. Но не наоборот. На протяжении долгого времени наши лидеры, политические деятели, публично жали друг другу руки, очень приятно и мирно разговаривали друг с другом. Но в реальности думали о чем-то другом или готовились к войне. Прямо сейчас очень опасная ситуация на юго-востоке Украины. Люди говорят, что может начаться очередная война. Что вы можете посоветовать нам, что мы, русские люди, можем сделать, чтобы примирить, чтобы как-то помочь людям э, в Украине остановить войну, найти мирные пути урегулирования. Спасибо большое. Я знаю, что это сложная и комплексная проблема. Я думаю, что когда происходит конфликт, когда идет война, когда есть враги, мы прекращаем дружеские отношения и саму по себе формируем свою точку зрения о другом человеке, о его культуре, и перестаем жить и верить в некоторое хорошее будущее. Я нашел в вашей культуре много тепла. Особое время общения за столом. Я не знаю, возможно, это или нет, но всегда и везде нужно стремиться к дружелюбию со всеми людьми. В Псалме 22 сказано, что «Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов». Знаете, чувство покоя и мира, шалома и Иисуса Христа, который приготовил, приготовил нам накрыл нам стол в виду наших врагов. И моя молитва о том, что каким-нибудь образом дружеские отношения между Россией и Украиной могли бы восстановиться. Супер! Очень хорошо! Я представляю Российский Евангельский Альянс. Я очень рад тому, что больше и больше международных лидеров посещают наш молитвенный завтрак. Мы верим, что он станет платформой для международного сотрудничества, местом диалога и развития отношений чтобы улучшать жизни людей по всему миру, в том числе в странах третьего мира. Я очень рад, что вы сегодня с нами, и надеюсь, что настанет время, когда наши представители смогут участвовать в брюссельском молитвенном завтраке в большем количестве. Я знаю, что представитель Европейского Евангельского Альянса недавно принимал участие в завтраке в Брюсселе. Мой вопрос о том, что мы можем практически сделать, чтобы быть более открытым для мирового сообщества. Многие называют нас, русских, очень закрытый, закрытыми людьми. Они не могут понять, о чем мы думаем, мы не слышим наш, вашего мнения, часто говорят они. Проблема Востока и Запада реально существует. События раскола 1054 года напоминают о себе, который состоялся, как мы знаем, между католиками и православными. Сейчас мы с вами в православной части мира. Как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы Россия была более открыта для мира? Одна из положительных сторон пандемии – это то, что мы научились общаться друг с другом через интернет, что раньше не делали. Обычно мы общались только когда физически находились вместе, чтобы развивать взаимоотношения. Но сегодня у меня много друзей, и я знакомлюсь с ним через Zoom. Встречаясь через год позже, мы понимаем, что никогда не встречались и не знали друг друга лично. Я хочу сказать, что прямо сейчас мы можем можем начать молитвенные группы, изучение э, Библии раз в месяц, раз в неделю, большие или маленькие собрания с людьми со всего мира. У меня много звонков в месяц от разных людей. Вчера, например, на таком онлайн-общении было более 20 человек из 15 европейских стран. Все они рассказывали о своих национальных о молитвенных завтраках. Возможно, мы можем пригласить российских верующих к такому общению. Я, как генеральный секретарь Российского Евангельского Альянса, хочу сказать, что мы готовы к такому коммуницированию. Но остается проблема языка, хотя многие наши молодые россияне уже хорошо говорят по-английски. Я хочу поблагодарить вас за это интервью. Спасибо, что вы приехали в Москву. Это замечательно, когда наши взаимоотношения растут и укрепляются. И я надеюсь, что на следующий в молитвенном завтраке мы увидим больше представителей из Европы. Я также очень рад к тому, что представитель украинской Рады принял участие в российском национальном духовной трапезе. Это для нас большая честь и привилегия. Я очень надеюсь, что диалог между народами, между духовными лидерами будет продолжаться. И еще еще раз разрешите поблагодарить вас за это общение. Мое почтение. Спасибо большое.